Середина ноября. Подумать только. Температура плюс 10 днем. Еще зеленые кустарники, листочки кое-где остались. Иду по цивилизованному выходу к морю. Ну, такой настил деревянный. Иду и потихонечку кручу головой по сторонам. Решила сегодня прогуляться, выйти на свежий воздух. Привет, друзья! Сейчас я дойду до кромки моря, покажу вам сегодня Балтийский берег в городе Лепая. Ну вот, пусто тут. Никто мне не идет навстречу. А вот дюн, так они выглядят. Вот так повыше. Может быть. Боже, прекрасная пушистая сосна. Ой, хорошо. Ветра совершенно не чувствую. Может, его и вообще сегодня нет даже. Поразительно. Но такая мгла стоит. Кругом. Осень, одним словом. Но необычный осень. Слишком уж она теплая. Осень. Обычно в это время даже снежило, А сейчас покой и только шум моря. Небо, посмотрите, у нас небо. Какое небо. Серое, сплошные густые, слоистые облака. И вот здесь уже слышно, как шумит море. Я потихонечку спускаюсь с Зеной. Поднялась по Настилу. Ничего, никого. Сегодня рабочий день. А мне не надо уже на работу. Уже несколько лет. Да, не тороплюсь никуда. Нет, бывает, что очень тороплюсь. Мыслями особенно. Мысли они как молнии летят. Да, иду, вот там вдали вижу первого пешехода, который тоже гуляет, наслаждается природой, морем. А вот здесь вот летняя станция, летняя станция спасения, как бы примастились галки там на вышке. Молодцы. Подойду все-таки к морю. Надеюсь, что мой телефончик выдержит этой нагрузки на несколько минут. А, там еще гуляет. Да. Вот такой песочек мокрый. Вчера целый день моросил дождик. Сегодня он тоже моросил. Вот только сейчас четко перестал. Послушайте шум прибоя морского. Да, релаксация. Релаксация. У моря. Берег. Ночью был отлив. Вот здесь вот травку морскую выбрасывала на бережок. Но обычно в это время, когда много травы, но и северо-западный ветер, можно найти янтарики. Я уже давно не видела ни одного янтарика. Вот сейчас выйду ближе к берегу. Здесь уже достаточно много водорослей выброшено. Пройду вдоль берега. Может, мне повезет. Да, зрение ухудшилось, но все равно янтарик можно увидеть. Вот такое море, вот такая вот морская трава у нас. И море, повернусь направо, налево. Всем приятного дня!